Ночное видео Холмс Сити. Ну и погодка у вас кошные минуса какие. А? Вот такое вот начинаю видео Ну что, что ли? Продолжение хочу, продолжение давай.